Всем привет дорогие друзья, с вами снова Шепчик Дели. В этом видео расскажу про новый интересный проект AllCoinGuru. В общем для чего вообще как бы нужна эта монета AllCoin. А, то есть есть сервис AllCoinGuru, на котором добавляют новые проекты, новые монеты, мастернодные, не мастернодные. Эта монета предназначена для того, чтобы оплатить там листинг. А, в общем об этом подробнее чуть попозже. Так, что у нас по дорожной карте? Следующая у нас по дорожной карте это у нас интеграция с биржей GravIX. Сегодня завтра должны попасть на биржу. Также обещают нам мобильную версию сервиса, на котором можно будет полностью чекать всю информацию о новых проектах. Веб кошелек нам обещают. Ну а по дорожной карте посмотрим, как у них будет получаться дальше. Специфика самой монеты. Алгоритм у нас NeoScript. Майнеры получают 60%, мастерноды получают 40%. Такого, как бы, попробую еще поискать. Обычно все наоборот идет. Мастерноды получают там, по 80%, майнерам идет 20%. То есть, как бы, вообще нечестно, можно сказать, получается. Ну, а здесь у нас все отлично, проценты хорошие идут. Так, что нужно для мастерноды? Тысяча монет. Награда за блок 7 монет. В принципе, на на наманить реально либо можно там поучаствовать здесь написано в баунти выполнить задание если занимаешь там, там будет как бы три призовых места, занимаешь первое место получаешь тысячу монет, то есть это будет мастер нода и второе третье место тоже довольно таки неплохие, хорошее количество монет, ну результаты конкурса будут 30 апреля так, вообще, вот сам сервис, что он из себя представляет Допустим, вот э, зашли на какую-нибудь монету, смотрим, здесь полностью вся информация, на какой она бирже есть, какой у нее алгоритм, то есть, как она по постам работает, награда за блок, сколько всего блоков, время нахождения блоков, даже вписаны все пулы, сколько людей на каждом пуле сидит и где какая мощность. То есть, полностью вся информация, здесь также указано, какой у монеты ROI сколько там награда с мастерноды идет сколько монет в день будет приносить мастернода то есть полностью вся информация о проекте и как есть некоторые сервисы на которых там скажем так админ может взять скрыть какую-то информацию здесь у него это сделать не получится здесь полностью все открыто и как бы не пытался он потом что-то скрыть у него это не получится сделать то есть и можно зайти на этот сервис и всегда наблюдать за новинками монет Где, откуда, какие они берутся и полностью про них прочекать всю инфу И потом стоит ли на них заходить, либо не стоит Так, вот сейчас идет на преселе Есть из 10 мастернод 5 уже активных То есть кто-то купил мастерноду, кто-то на нее накопал И средняя сейчас стоимость получается одной монеты Это 1964 сатоши неплохая цена мне кажется после выхода на биржу она намного выше будет ну у нас ну, здесь как бы все понятно здесь можно следить почекать сложность небольшая так что можно еще копать копать где вот ангрипу Pool. на нем сейчас больше всего людей сидит то есть чаще всего находит блоки вот самый толку ингуру можем сейчас чекнуть награда у нас какая идет то есть 4-2 монеты за нахождение блока. Также там ну будет совместно делиться, смотря сколько вы мощности задействовали. Что еще хотел сказать по этой монете? Вот сейчас, секундочку. Сейчас здесь у нас почти 4000 блок, 793 мегахэша. То есть, мощность не такая уж и большая, можно будет майнить, добывать монетку, поучаствовать в баунти неплохо так на этом заработать. Но пока у меня на этом все, давайте, мужики, пишите свои вопросы в комментарии, поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал. На этом у меня все, всем удачи, всем пока.